На минувшей неделе автомобильная общественность вернулась к дискуссии о роли государства в экономике. И недаром, ведь флагман отечественного автопрома — АвтоВАЗ — вернулся под контроль государства. Renault передает в Тольятти бразды правления и право выпускать под маркой «Лада» свои автомобили — «Дастер», «Каптюр» и «Аркану». Поэтому рейтинг российского рынка вскоре могут возглавить не две и не три, а с десяток моделей «Лады». Но если облик будущих «Лад» примерно ясен, Ту судьбу перерожденного московского завода Москвич придется писать с чистого листа. И обо всем этом мы расскажем в ближайшие 15 минут. С понедельника 16 мая автоВАЗ стал полностью государственным. Этому важному, можно сказать, судьбоносному событию предшествовала череда других. Итак, до сегодняшнего момента акционерным обществом «АвтоВАЗ» единолично владела московская фирма «Лада Автохолдинг», которая, в свою очередь, на треть принадлежала госкорпорации «Ростех», а 68% были долей группы Renault. В конце апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров поспешил заявить, что Renault передаст свою долю «АвтоВАЗа» российской стороне, но с возможностью обратного выкупа. И вот теперь официально объявлено. Отечественный автогигант со своими заводами перешел под управление подведомственного Минпромторгу проектного института НАМИ. «Передача доли группы Рено государству позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — отметил министр Мантуров. А вот шеф группы Рено Лука Демео прокомментировал события Витиевато. «Сегодня мы приняли трудное, но необходимое решение. Мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тысяч сотрудников в России, сохраняя при этом показатели группы и нашу способность вернуться в страну в будущем в другом контексте». В каком контексте планируют вернуться французы, глава компании умолчал, но по официальной информации европейская страна получила опцион на право обратного выкупа. На возвращение бывшим партнерам дали 6 лет.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 Renault Duster, но под брендом Lada об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута. Отметим, что чиновник сказал не все. Как уверяют источники телеканала Автоплюс внутри ведомства, в Тольятти переедет не только новый Дастер, но и другие кроссоверы французской марки Каптер и Аркана. Главный вопрос на каком конвейере они пропишутся? Технологически паркетниками легче дозагрузить линию B0, где главным действующим лицом является семейство Lada Largues.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 Противоположный пример. Из Тольятти уехал инженер турецкого происхождения Сельчук Кура, вице-президент по инжинирингу. Фактически это главный конструктор. На место Куры вернулся давний выпускник вазовских пенатов Евгений Шмелев, покинувший автогигант в 2014 году после прихода Буандерсона. На счету Шмелева запуск гранты, а также разработка проекта, который позднее превратился в «Весту».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 Режим простоя продлен до 27 мая, и полноценные заводы в Ижевске и Тольятти заработают не раньше лета. А вот другой актив группы Renault – московский завод – передан не институту НАМИ, а властям столицы и без опциона на обратный выкуп. То есть столичный конвейер европейские владельцы фактически бросают. Теперь же марка Renault официально попрощалась со своими дилерами.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 О возвращении марки на рынок, конечно, говорить рано. Но в теории все складывается удачно. Ведь французы сходу решат давние проблемы с имиджем и внутренней конкуренцией. Забравший все бюджетные модели «АвтоВАЗ» технически и идеологически станет русской дачей. А «Вино» получит возможность вернуться красиво. С моделями премиальными, европейскими, электрическими. А вот судьба московской площадки сейчас полна драматизма. Ирония судьбы понятна — ведь Renault Россия» — бывший Автофрамос, вырос из недостроенного завода двигателей АЗЛК, а почивший автогигант тоже принадлежал Москве. С известным результатом. Вообще, столичные власти открыто намеревались застроить территорию Южного речного порта и прилегающую к нему промзону бывшего москвича. Поэтому слухи о переносе производства кроссоверов в Тольятти ходили давно. И темп развития событий намекает на экстренную реализацию давно заготовленного сценария. Отсюда и кажущаяся легкость, с которой французы расстались со своим заводом. Ведь чем его занять или как не закрыть? Теперь это проблемы государства.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 Если это так, то столичный завод становится этаким чемоданом без ручки. Ведь корпус, окрасочный комплекс и сборочная линия не самые завидные активы, если нет ни сварки, ни штамповки. Однако перезапуск завода обещан уже в этом году. Поначалу планируются некие модели с двигателем внутреннего сгорания, а затем освоят электрички. С последними понятно это намек на КАМАЗ, который станет технологическим партнером москвича. Однако разработанный питерским политехом проект трехдверки КАМА-1 признан непригодным для индустриального производства. А над новым электромобилем КАМАЗ еще только работает, и результат будет не раньше, чем через 2-3 года. Что сможет выпускать московский конвейер до появления Камы большой вопрос. Например, цеха на Волгоградском проспекте могут заинтересовать какую-нибудь китайскую марку ту же чери, что примерялась к мощностям УАЗа. Известий уверяет, что администрация Москвы ведет переговоры с китайскими марками «Джак», «Фау» или «Биуайди». Не лишена смысла и тема возрождения москвича. Конечно, не советского. В этом нет ни смысла, ни возможностей. Однако в 2015 году права на товарный знак, всевозможные эмблемы, а также любые изображения, которые когда-либо использовались на автомобилях автозавода имени Ленинского комсомола, зарегистрировала компания «Рено Россия». Предполагалось, что французы захотят именовать москвичами ультрадешевые машины. Газета ⁇ Авторевью ⁇ уверяет, что специально для России Renault действительно разрабатывала такую модель на платформе Global Access. И ее могут поставить на конвейер переименованного завода. Мы уже рассказывали, что российские власти намеревались позволить автозаводам выпускать технику упрощенного образца без современной электроники, систем безопасности и с моторами низких экологических классов. И вот правительство опубликовало постановление, которое действительно отменяет многие пункты технического регламента. Притом разработчики не стали изобретать свежие стандарты, а лишь перепечатали формулировки многолетней давности. Так, для большинства категорий транспорта оказался легализован экологический класс «Евро-0», не действующий в Европе с 1992 -го года и с 2005 в России. Впрочем, дополнительно указаны нормативные документы на экостандарты всех поколений, вплоть до Евро-5. Таким образом, каждый конкретный производитель сможет решить, до какого уровня ему стоит опускаться. Скажем, КАМАЗ начинает выпуск грузовиков, отвечающих нормам Евро-2, а АвтоВАЗ освоит производство машин Евро-3. Послабление позволит отказаться от дефицитных датчиков и блоков для впрысковых моторов, но не означает возвращение карбюраторов. Каталитический нейтрализатор остался обязательным, но только если изначально предусмотрен конструкцией. Кроме того, автозаводам разрешили выпускать автомобили без антиблокировочной системы. Сейчас исполнительные механизмы, датчики и блоки стали при преогромным дефицитом, который регулярно тормозил конвейеры по всему миру. Вдобавок отменены современные краш-тесты. Отныне обязателен только лобовой удар о бетонный куб без перекрытия. Такое упрощение позволит отказаться от подушек безопасности, преднатяжителей ремней и других систем пассивной безопасности. Смежное решение — упрощение системы «Эроглонас». Теперь сигналом об аварии станет простое нажатие кнопки. Такие же «Эры» до сих пор были обязательны для ввозимых в страну поддержанных автомобилей. А в полном варианте «Эроглонас» автоматически отправляет оператору системы координаты места ДТП. На самом деле ободранные, как говорят автопромышленники, версии машин явление исключительное. Например, упрощенные грузовики наверняка придутся по вкусу отечественным перевозчикам. А вот многие покупатели легковушек совершенно точно захотят иметь полный набор электронных ассистентов, поэтому автопроизводители обязательно будут выпускать и упакованные модели с антиблокировочной системой, подушками безопасности и моторами Евро 5. Какие заводы смогут пользоваться преференциями свежего постановления, пока не ясно. Минпромторг должен опубликовать актуальный список компаний, но туда непременно войдут ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и КАМАЗ. По некоторым данным, упрощенные камские грузовики начали собирать еще весной. Экономике нужны тяжеловозы, какой бы дефицитной ни была электроника. На очереди АвтоВАЗ, который готовит ободранные, выражаясь заводским сленгом, гранты. У них нет подушек безопасности, антиблокировочной системы, а моторы отвечают нормам Евро-3. Дилеры начнут получать такие автомобили летом. Формально постановление номер 855 действует до 1 февраля 2023 года. Хотя документ, разумеется, придется продлевать, если санкционная удавка не будет ослаблена.